Утро на Балткоме, конечно же, в этот международный женский день мы не можем его вести просто в суровом мужском составе. Мы, решили, мы не можем его вести, поэтому решили и, ну, и не будем вести. Доброе утро, с праздником! Поздравляем и поздравляем нашу гостью, ну, практически вот соведущую. и на ави журнал люблю у нас с юбилеем, кстати, сразу и поздравляем с прекрасным, с прекрасной датой 25 лет журналу. Да, всем привет. Спасибо огромное, Саша Олег. Очень приятно в этот день быть вместе с вами. Женский день, прекрасный снег, чудесная метель за окном. А мы радуемся. У меня цветы в студии, у меня такие прекрасные мужчины напротив. Очень приятно. И журналу 25 лет. У меня очень такой милый возраст еще. А снег растает. 98-й да. год. Это ж практически выходит на экраны «Титаник» да кстати и да. Там, вот я понимаю что и титаник потонул в отличие от журнала люблю ну, хочу да. отметить и напомнить между да. прочим хочу сказать что бумажная пресса и переживала и переживает прям скажем такие альтернативные времена как сейчас принято говорить ну или кризис там всякими интересными метафорами обзывать и тем не менее слушайте мы живы смотрите какой красивый журнал толстый много страниц у нас вот про журнал тысяч вот, не стесняешься говорить толстый и это комплимент в данном случае, да, мы потолстили, мы поправились и мы пополнили. Это вот прям звучит очень приятно. Более позитив по журнальному. Да? По журнальному, да-да-да. Для него, и вот мы тортик на обложечку поставили в этом году, мне кажется, так очень мило. И мы говорим о том, что, ну, слушайте, иногда все таки надо себя баловать, ну, и даже почаще. И подарки что? подготовили всем читательницам. О. А какие подарки? А подарки у нас прям классные такие. Слушайте, мы пригласили э, в гости. Э, оказывается, довольно много друзей журнала. У нас, э, знаете, то ли это последствия какого-то такого интересного веяния в мире, стори такого модного направления. Очень многие становятся писателями. И э, либо писательство ну, дополняют, делают своей второй профессии, либо прям вот уходят в писательство. У нас, например, Лена Пальчевская, известный иллюзионист, которая вот стала писательницей дамских романов. Да, у нас э, Марина Голевская, она на самом деле женщина с серьезной профессией, биохимик. Но она пишет на досуге детективы. Детективы влепые, да? Да, вот? да. В и живет прекрасная жизнь. Ну, Рига, Лепая, uh -huh. что такое? Расстояние маленькое, мы все друг друга знаем. Лена Тонова тоже, как бы, наша общая приятельница и хорошая э, девушка, известная всем предпринимательница и руководительница женских клубов, тоже написала э, детскую книгу. Моя коллега Надя Зейглиш, Терапев, тоже написала книгу. Одним словом, здесь очень много собрано э, друзей нашего журнала, которые стали писателями, и все эти книги мы дарим нашим читателям, ну. присылая смс-ку, указывая «хочу вот такую книжку», и получаешь такую книжку в подарок. Но мне кажется, это же здорово. Потрясающе. Ну Когда да? ждать твою книгу? А -а -а! Тебе <с> явно есть что сказать и что описать. Да, слушайте, я тут подсчитала журнал. Смотрите, на этом журнале написано на обложке… 1294. И я так прикинула, но ну, не каждую неделю я писала редакторские колонки. Первое время мы писали с редакторами как-то по очереди. Сейчас я пишу одна. Ну, короче, порядка, ну где-то к тысяче уже под, ну вот подходит цифра у меня есть. Это только редакторских колонок. Это, ну, такие коротенькие эссе, которые... Каждый раз, я, раз тему надо Да, находить. я стараюсь писать такую выжимку, что происходит, что на душе. Это какой-то такой камертон ну, с женским же дневник, сообществом. — Дневник практически. — Ну, кстати, про дневник. Да. А ну, ты как-то перелистываешь вот эти вот старые страницы прежние и как-то сравниваешь, было-стало, на ну, условно? — Так можно просто ну, их да. собрать все вместе и издать, как история вот, страны за 25 Олег, лет. — На 26-ю годовщину, например. — Да, типа того. — Ну, не то, чтобы мы сейчас начинаем прощаться — Да-да-да, я понимаю, но я же говорила про вторую профессию, да. То есть это какой-то, знаете, ну, вообще очень любопытно смотреть вот как ты говоришь листая старая старые страницы до да, рубрика что было и я вот отки... ну вот залезаю в файл допустим папка там два года назад и все у меня про пандемию mm -hmm. про то что боже мой уже ничего там вот ну нельзя вот предполагать и вот как же это вот астрологи вообще ничего нам не сказали не предупредили а мы тут во всем вот в этом живем но любопытно же да вот как и там переживали сначала переживали за маски потом переживали за это, изоляцию потом переживали за комендантский час ну и, и как-то вот мы все это то мы и пироги печем то yeah, мы и детей казалось в что это никогда не закончится да да да промелькнуло как будто а теперь уже так какая чего там у нас да да да потом какие-то а ну и вообще моя любимая рубрика это дежавю потому что Слушайте, каждый год, ну вот живешь по такому, ну, я не знаю, как в старые времена, в нашем детстве называли народный календарь-примет. Угу. Ну, весна 8 марта, 14 февраля, от праздника к празднику. Новый год, но при этом, что самое удивительное, казалось, ну что можно придумать? Слушайте, я ни разу за 25 лет не увидела повтора. Мы почему-то умудряемся какие-то каждому празднику готовить другие блюда на каждое лето, мы мажем другие кремы, а -а -а. мы придумываем другие макияжи, мы вытаскиваем и. Но изобретаем... смотрим все да, равно иронию судьбы. И... Да, да, но добавляем еще что-нибудь. Лапекшели, елки, ну, кто что хочет, кому что больше нравится. Скажи, пожалуйста, за 25 лет, четверть века, а сами читатели как меняются? Есть группа, которая растет вместе с нами. Не будем другие слова в данном контексте употреблять, да? Это взрослеет, скажем так, вместе ну, с растет, нами. Растет, живет. Живет, да, живет. живет и растет вместе с нами. Есть невероятно милые письма. Слушайте, нам, кстати, письма до Пишут последнего до сих, времени сих писали бумажные. Ой. Вы представляете? Уже нет. Латгалия. Нам давно ну, не вот писали. впился. У нас есть там целый такой фан-клуб в Латгалии. Я знаю этих всех читательниц. Они присылают фотографии. Mm. Они присылают фотографии. Я с детьми, я с внуками. Мой котик. У нас огромное количество фотоконкурсов. Мы их ну, призываем участвовать. Там. У меня распустился мой Амарилес. Они присылают, ребята, бумажные фото. Это, например, это фантастика, мило. это невероятно. Конечно, редакционная почта есть, конечно, присылают в основном электронные, электронные mm -hmm. вопросы, мне не пришел журнал, я хочу поучаствовать в конкурсе, и, и фотографии шлют, конечно, ну, как мы все нормальные, телефонные в мейл, в но есть бумаги. Mm -hmm. Очень приятно. Невероятно трогательно. А Есть ли сохранился ли какой-то почтовый ящик, я не знаю, где, куда бросают эти письма, вот вытаскивают, там, не знаю, по, по утрам из Ну все да, есть... но, ну как, у нас секретарь приносит угу. почту, и да, действительно, есть бумажные письма. И в этом номере, кстати говоря, ну вот он сегодня уже в продаже, так что, дорогие, Ровно, все, сидит, кто нас слушает... Сидит сама листает, другим не покажет. Э, да, да, да. Ну вот смотрите. Это был намек Инна. А, я сейчас выдам. 171 килограмм – это вес подшивки журнала, люблю. Мы не поленились и взвесили. Мы положили, ну, всю подшивку. То есть это огромная стопка. Вот, от, ну, практически, наверное, в этой студии будет до потолка. И это все вот, ну, бумажные журналы. Это какое-то огромное количество вообще, ну, вот материала весомого, ну, как вам сказать, это материальное подтверждение того, что, ну, вот, мы Чтобы жили эти 25 лет, Вот что... он, вот, вот да. оно. Да, знаешь, да. Самый первый номер, вот, как он выглядел? Самый а... первый номер, он здесь даже есть, О, есть его обложечка, Я его прекрасно помню. Ты даже помнишь? Ну, конечно, мы же тогда все на пылду сидели. Да, а, ага. смотрите, да. Наташа Тастован, я ее знаю прекрасно, это чудесная девушка, я у нее брала интервью Слушайте, тогда, я... она была лицом с обложки. Да? Все надо брать, вырвать. Да, в свою да. да, ага. да. Вот, и... Давай полистаем. Да, сейчас она... там, где, где это выглядит. Она сейчас, она живет не в Латвии, но тем не менее, у меня есть не связь, я ее вижу на Фейсбуке регулярно, у нее чудесные дети, она совершенно не изменилась. Слушайте, ну это невероятно трогательно. Какие рубрики сохранились за 25 лет, что появилось Сохранилось снова? самое главное, вот это то, про что Саша лицо сейчас просил, с лицо с обложки. Ага. Да. Мы были и остаемся единственным журналом в Латвии, реально единственным который на обложку приглашает просто ж девушек из жизни. Исключение из Сегодня тортик, да. Девушки. Ну вот э, все девушки, которые вот на этом развороте, на обложке, это девушки, которые вот, ну, они живут либо в Риге, либо в Латвии. Э, девушки из очень маленьких городков, э, столичные наши красавицы, любого возраста, э, любого, я не знаю, направления внешности. Ну, мы берем абсолютно всех. У нас были на обложках дети, коты, Звезды, приезжающие в Латвию <laughs> с гастролями. Были на обложке у нас президенты. У нас была Вайра Вики Фрейберга, например, на обложке. Мы у нее брали интервью, и она была очень довольна. А каковы <с шансы мужчине попасть на вашу обложку? Есть. Если ты не президент? Есть. А президентов мужчин, кстати, не было. Но вот сейчас у нас через неделю выйдет глянцевый «Люблю» наша сестра, так сказать, еще более... Толстый прекрасный журнал. И у нас на обложке будет чемпион Витя Щербатых со своей дочкой. 8 марта весна. Еще там лиц практически с обложки, да? Нет, не обязательно так. Иногда я же говорю: котики какие-то крыски были, были тортики, были шарики. Ну, то есть, иногда бывают какие-то обложки такие не человеческие, но, тем не менее, невероятно милые. Очень часто на Новый год мы придумываем какие-то обложки с животными. Ну, там, год кролика, у нас будет девушка с кроликом. Или будет один кролик сам по себе. Что-то такое. Какие рубрики появлялись? То есть, вот какая-то потребность была, необходимость... Очень мы тренды. любили, очень радовались, когда ее придумали и много-много лет ее вели, только на ковид прервались. Это рубрика «Дегустационный клуб». Uh -huh. Это любимая рубрика всей редакции, естественно, как вы понимаете, потому что в магазин uh -huh. отправляется такой целый отряд, и мы сначала изучаем, ну вот, как продукт представлен, ассортимент, и э, потом человек ответственный за рубрику, ответственные менялись, конечно, ведущие журналисты, э, покупает все, до чего может дотянуться, приносит все в редакцию, начинается массовая дегустация, и мы еще, как правило, приглашали диетолога, э, э, как правило, это тоже друг нашего журнала, госпожа Нейманы, которая говорила, почему это есть нельзя, да? Да, но при этом всегда угощалась и Наполеоном тоже, и не только обезжиренным творогом или йогуртом, но и соленым огуртом. Тоже. И одним словом, мы дегустируем продукты. А, как они на вкус, цена-качество, что в составе. Ну, в общем, классная русская. Кстати, опять же, я помню вот те самые да, да, пресловутые да. 25 лет назад. Помнишь, мы все вместе пробовали стиральные порошки? А, ну, да? Кстати! Да. Точно. Один из первых номеров, Один мы из... сравнивали все Это эти... Это первый год жизни журнала, да, мы да, тогда да, да. вместе работали в большом издательском uh -huh. доме многоэтажном, и Господи, тогда мальчишек позвали. Тазиков понатащили ну, в тази... редакцию, там каких-то стир... замачивали, замачивали сначала. Замачивали, с... пачкали. Ну, ну вот. Ну, да, правильно. Еще кейчук пере... ходили в магазин да, специально. Ну то есть мы э, только... обыгрывали ну, все эти ролики, ролики. да, да, да. Вы помните это вот ну, как раньше? Вот. Там кто-то, я не помню, там бренд. Мы уже идем к вам. Ну вот эти знаменитые какие-то Были ну, такие да. смешные. И мы все да это делали. — И проверяли, как? то есть это — Да-да-да. — И удавалось, и что в результате? — то есть ну опро... ну, мы... Нет, ну опровергали вы или наоборот подтверждали? — Да кто ж там упомнит. — Этого уже, конечно, никто не вспомнит, но мы честно писали, фоторепортаж... Прям вот фоткали. Тогда не было ютубов, рилсов и сторисов. Иначе мы бы все это фигачили и, и, и всё, прям сразу. приходилось, а. да, да, да, фоткать и ждать неделю, пока выйдет да. по Кстати, про отсутствие, ну, тогда интернет да. был в зачаточном состоянии да. по сравнению с тем, что происходит сейчас. Ну, вот возьмем этот номер, да, «Мои любимые киши», Четыре рецепта. Да. Отдельное спасибо, значит, за них. Действительно, обожаю киши. Но. О, прекрасно. Полон интернет... Да. Различных рецептов. Конечно. В чем смысл их ставить в печатном виде, если любая читательница, любой читатель может просто погуглить в настроении? Потому что когда ты, ну, вот, э, сидишь и, э, скажем, вот, ну, планируешь какое-то меню на неделю или там, на выходные, думаешь о том, чтобы приготовить, ну как бы понятно, берется телефон и ты там вот, ну, вот, думаешь, ну вот может быть вот это, может быть вот это и начинаешь там изучать эти рецепты, YouTube открываешь, планшет там еще что-то, но э, те подписчицы, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что вот они получают журнал, да, все таки это доставка, ты достаешь из ящика по-прежнему, или там, скажем, под дверь почтальон приносит, да, это утренний ритуал. Женщина садится, пьет кофе, значит, открывает журнал, или вот она доходит до киши, да, и тут же всегда есть какое-то вступление, есть какое-то, ну, такое вот объяснение, пусть оно будет коротенькое, но оно очень эмоциональное, в чем прикол? Почему мы их приготовим? Да? Сделай это сейчас, потому что, например, вот впереди выходные, пригласи маму, сделай такой пирог. Вот тебя, понимаешь, мы задаем, как бы вот вводим человека, ну вот в данном случае читательницу, любую, кто получит это же, в определенное настроение. Я понимаю, что... Ну вот, Конечно, точно так же, как рецептов, модных фото, косметических продуктов, их тоже очень много в интернете, очень много. Но журнал по-прежнему выполняет такую исследовательскую работу, я бы сказала. Да? То есть в море информации, если раньше был дефицит информации, сейчас мы находимся, ну, вместе с вами, вы же точно так же угу. находитесь вместе со мной, в переизбытке информации, и мы остаемся таким камертоном. И плюс еще ритуальный момент. Утром загрузить детей в машину, везти в школу, нажать кнопку «Слушать радио», любимое, а допустим… И мы э даже знаем его название. Э да, действительно. <laughs> вот. А э этот самый э журнал вечером посидеть, полистать, прикинуть, ну да, действительно, Вот мог, могли бы быть такие выходные, я позову там… Маму или подругу, или для мужа приготовлю, вот я знаю, что ему нравится, надо будет зайти купить вот такой набор продуктов. Все. Этого достаточно для того, чтобы сформировать настроение или какой-то такой вот вектор на то, а что вот еще, ну вот я могла бы сделать, придумать. Кто выбирает эти рецепты, кто вот, ну, является душой этой рубрики? Э, э, конкретно вот этой да. вот, э, ну, на рецепты конкретно влияю я. Мы садимся, ]ince. у нас есть редакционная планерка. но )まあ, я говорю, так, девчонки, давайте придумывать, что, собственно говоря, у нас будет происходить, куда мы будем двигаться, чего мы хотим. Вот. и плюс еще маленький обычно образовательный какой-то кусочек, да, вот про те же самые киши. А почему они так называются? Что это за пироги? В чем их прикол, да? Из истории вопрос: откуда они взялись, да? За что мы их полюбили? И это же интереснее, чем просто сказать заливной пирог, начинку бросила, сверху налила тесто. А можно подать на стол. Это ну, не романтично. Да, вот. Да, да. А, -а, -а, а вот как меняется то все, когда ну, ты уже, подаешь а... на стол и говоришь. Это французский. Да, он пошел из Лутаринги, это регион Конечно, на границе с, Герма... с Германией. Вот, а немцы приписывают себе, потому что они были вот такие вот скряги, и они бросали там вот остатки ужина, а можно какую-то романтическую mm -hmm. версию. И все. А допустим, если эта женщина кого-то позвала на свидание. И вот она задвинула такую историю про этот пирог, который достает из духовки. Это уже, уже это совсем это, другое прям, настроение, это да, же, правда? Конечно. <с> уже какая история это может вытечь из этой чашечки кофе? Что, что, что интересно, вот я тоже клюнул на эти киши, так мы на них остановились. А, обратил на них внимание, мне интересно, я почитал там и такой, да. и такой, и сякой... Есть ли, и, ну наверняка есть, каковы эти свидетельства про мужскую аудиторию женского журнала? Приходят ли письма от мужиков? От мужиков? Как-то реагируют, э, э, жалуются, э, не, ругаются, письма, возмущаются, конечно, предлагают. Э, э, письма, не пишут, мужики не танцуют. Я сразу в интернете ну, ну, приезжают, да? Да, да, да. да. Но... Что вы наделали, моя-то сразу э, после да. вашего журнала пошла там... Что ты э, потратила ну, деньги знаете, на что-то? Несколько раз, вообще-то вот тут вот я, конечно, покривила душой, несколько раз были отзывы, я не, это не назову прям письма, были отзывы. Потому что в журнале у нас еще, э, значит, помимо таких, ну вот, практических рубрик, есть такие рубрики о прекрасном, я их называю, например, преображение. Вот смотрите на 32-й странице, прямо посередине журнала, очередное преображение от школы Богомолова, uh -huh. когда э, после работы стилистов и фотосессии в дом э, приходит немного другая женщина. И вот тогда бывает, что вау-эффект, он настолько велик, что э, несколько раз было такое, что вот мужчины даже писали э, вот, ну, на мейл, или на фейсбучную страницу какой то отзыв типа, боже, ну вот, как благодарить? Мы всегда скромно говорим, что тортик в студию будет нам всегда очень приятен. Но на самом деле самая большая наша радость – это месяц декабрь, когда мужчины, выбирая новогодние подарки для жены, мамы, сестры, Иногда учительница в школе, у ребенка и так далее, приходят к нам мужские оформления подписки. А поскольку мы еще подарки всем подписчикам раздаем, то иногда мужчины приезжают в редакцию за подарками. И вот тогда прям приятно наблюдать вот такое вот мужское пришествие. Потому что тут и есть про подарки на 8 марта, что подарить маме, дочке, себе любимой и Обязательно, подруге. Обязательно, конечно. На 8 марта можно геоцинты, можно сладости, можно приятную красоту, ну... Проход через любой магазин, пожалуйста, и мы как бы намекаем, даем совет, подсказываем, да, обязательно. Знаешь, какое приятное да. совпадение. И мы обычно с Олегом в это время обсуждаем какие-то события, которые на свете происходят, да. что-то там в истории примечательное, и праздники. Сегодня помимо замечательного Международного женского дня есть такой праздник в Соединенных Штатах «Девушки пишут», посвящен как раз писательницам и... И побуждает к творению. Да. А, а еще вот... есть день женского пивоварения. Да. Как, как... Про это мы еще не говорили, ну и перечисляла вот да, как, там, вторая профессия сказала, или да, У да. нас целый материал посвящен да, да, да. дамам и, ну там правда это... есть и мужчины, но в основном женщины. А и, и этого мы сейчас тоже добавим, потому что помимо, смотрите, международный женский день, а международный день женского пивоварения, святая правда, А девушки пишут сейчас день будь противным. На это как раз вот прекрасные. Да. Интересно, девушки а и, и, и дополняющие их мужчины. Будь противным. Будь собой. Будь противным. Да в принципе. Корректорской правки, кстати, тоже можно сказать, относится к журналу люблю. А я лежу опять же в продолжение всех этих женских день весенних крыльев. Женщин же окрыляют. О, как прекрасно звучит! Вот я вижу, что здесь есть анкета. Вот да. что дают анкеты, заполненные анкеты. Вот как, как дают ли они, ну, какое-то представление, вот куда двигаться, как что хотят да, читать? Да, вот такие вот замеры мы делаем раз в пару лет. Тоже любопытно, что долго-долго приходили бумажные анкеты, ну прям куча ну. этих писем. Сейчас все больше, конечно, ну, просто заполняют анкету, фотографируют на телефон, присылают по почте потом, да, или на фейсбучной страничке. Вот. Но любопытно смотреть. Возрастная категория, то есть, все-таки наши читательницы становятся старше. Потом очень интересно смотреть, как меняются. У нас есть такой вопрос, про каких звезд ты хотела бы прочитать. Слушайте, и... Вот тут любопытно, мы, когда готовили с коллегами вот эту вот рубрику, мы подняли немножечко архивов. Ну, как мы ну тоже ностальжи 25 лет посмотрели, о каких звездах просили написать женщины 10 лет, 15-20 лет <сёк> назад. <сёк> я вам хочу сказать, что я эти имена. Не факт, что рискну произнести сегодня в студии. Потому что некоторые герои, о которых они очень хотели бы э, прочитать, Давайте я произнесу. находятся в, не, в местах несколько далеких. А, а, а, и в том числе, да. Ну и наши местные, конечно, и политики, и звезды, и про Путина хотели, конечно. Я, я, я смеюсь, но это, слушайте, это, конечно, удивительно. А, причем рядом стояли Стас Михайлов, <свят> <свят> Филипп Киркоров, а, Владимир Путин, все рекорды бил там, Нилушаков, а, Лембергс, а, Шлессерс. А, Хорошо, Хатур... самый, самый да. яркий или самый необычный персонаж, о котором просили а, рассказать. Вот кто первый в голову приходит? Ну для меня вот самая фигура это Стас Михайлов. Все рекорды я вам передать не могу, сколько лет. Все для тебя рассветы туман. Не говори уравнивать. Не надо. Все, Я целый день ее теперь петь буду. Огромное спасибо. Чаще, но не летать, надо было, да? Вот надо было, да. Только ты не, не, не улетай. У Ой, меня зимой, есть женщины из Вьетнама. Летом. На чудесном фестивале лайма-рандеву я видела однажды в жизни вживую это чудо. Ребята, я должна рассказать. Представляете, я на тот момент присутствовала в абсолютно уникальном зале, где в едином порыве пели песню, ну вот, то есть на сцене стоит человек с ног до головы там осыпанный бриллиантами под ногами букеты из роз, там уже, ну, ну то есть вот рубаха сюр, до пупа растянутая, конечно, да, вот. да, да, да, естественно, и весь зал, то есть вокруг меня тысячи вот помните эти фотки э, значит эти э, девушки которые рыдают на угу. концерте Битлз шестьдесят да. там типа седьмой год какой -нибудь. и вот опять ни дня без Битлз да. Все равно упомянули. Серьезно? Да, да мы все, все всегда у нас нас, да. А, слушайте, вот я как бы тоже вмастила. Идет да, третий понимаете? год нашей совместной работы. Ни одного дня не обошлось без упоминания Битлз. Я рада быть причастной да. Э, да -да -да -да, к этому флешмобу. Слушайте, и вот эти рыдающие женщины поют вот этих журавлей. Mm -hmm. Я первый раз тогда услышала эту песню. Не знала ни одного слова. Через несколько секунд ты знаешь все слова. Их там не очень много. Mm -hmm. <laughs> вот эти вот. Но это фантастика. И мы такие сидим с мужем, и мы смотрим на все это и понимаем, вот что значит чужой на этом празднике жизни. Ты знаешь, в свою очередь я дополню, есть два исполнителя в моей истории, чье творчество я сначала ну, с ним ознакомился, узнал и стал напивать какие-то даже песни, не слыша оригинала. Это в школе группы Сектор Газа. Ну, потому что, помнишь, летом, там я не запамятовал, чем девчонки занимались, а мальчишки красили парты. Да, обязательно. И вот мы с главным двоечником моего класса вдвоем все лето фигачили эти парты красили. И он исполнял наизусть, ну, альбома два, как потом выяснилось, «Сектора газа». И я выучил наизусть эти песни, ни разу «Сектора газа» и не слышав. И та же история со Стасом Михайловым. До того, как я его начал отличать и узнавать музыкально, я вот те же самые пресловутые журавли. Да. Я услышал там от друзей где-то кто-то по приколу там знаешь в компании за столе. Да и все такое прочее. ну как-то вот вот в такой ситуации. А потом я услышал уже собственно как Стас михайлов исполнил. А я уже даже и увидела потом. Это незабываемое зрелище. Да. Не о зрелище Незабываемо провели мы... мы эти полчаса да. Давайте. Пролетело, как одна секунда Как Как, как, как, лет, как 25 лет, говорили бы и говорили Честное слово, мне невероятно приятно Было с вами провести это утро И я уверена, я выйду сейчас И солнце осветит Вот я своей своей улыбкой просто добавлю Радость этим Рижским улицам Желаем еще Несколько раз по 25 В журналу люблю, счастливых Читателей, читательниц, ну и читателей, да. мужчин. Поздравляем. Еще раз поздравляем и с праздником, и, и, и с юбилеем четверть, или как это правильно сказать. Спасибо, да. что пришла. Хорошего Всех дня. поздравляю, дорогие слушатели и слушательницы. Ну, а мы прерываемся, как обычно, на паузу рекламную, новостную, потом возвращаемся с гостями, с, с, гостями, с творческими гостями. Сегодня все так легко будет у нас и празднично. Слушайте Радио Болтком.